Всем привет! В просворох интернета, а точнее ТикТоке, часто вспыхивают споры насчет того, кто сильнее. Сильнейший охотник на демонов Юрий Ичи или же король демонов Танджера. О -о -о -о -о! Прежде чем сразу подводить итоги, стоит озвучить их способности. Пожалуй, начнем с Юриичи. Юричи Цугикони, сильнейший охотник демонов, создатель дыхания солнца, от которого зародились остальные дыхания. С рождения обладал небывалым талантом, он родился с меткой, дающей способность видеть прозрачный мир и усиливающий физические пользователя. Подробно о метках вы можете узнать по подсказке сверху. Семь лет он решил попробовать себе фехтование. И так получилось, что Йо с легкостью уделил взрослого мечника. Многое произошло в жизни Юричи, но самым сильным потрясением стала смерть его жены, которую убил демон. Десять дней он держал в руках труп, пока его не убедил другой охотник на демонов. Эта трагедия сподвигала Юричи стать охотником на демонов и улучшить свое мастерство. Приблизительно тогда он и придумал дыхание солнца, а после научил своих товарищей дыханию. Однако дыхание Солнца не было им под силу, и им пришлось упросить дыхание Солнца на ответвление. В те дни Юричи был резонатором меток, из-за которого истребители демонов начали пробуждать метки. Становились сильнее, но не доживали до 25 лет. Это правило не коснулось Юричи, возможно потому, что он родился с меткой. А я склоняюсь тому, что его тело было очень выносливым. Это смогло предостеречь от неминуемой гибели от метки. Ну что ж, давайте расскажу подробно о его мастерстве. Юричи – хладнокровный самурай. При сражениях он не проявляет никаких эмоций. Касательно физической формы, даже к старости Юричи обладал огромной сверхчеловеческой историей стойкостью и выносливостью. Так что все еще был способным сражаться и убивать демонов. На закате своей жизни он почти убил своего брата, Кокушиба, одним движением, но увы, умер от старости, не успев сделать последнюю атаку. Как сильнейший охотник на демонов, он мог окрасить свой клинок валой. Его скорость выше Мудзана, одним движением ему удалось нанести смертельный удар Мудзану. Мудзан уже понял, что ему не победить, и разделил себя на 1080 кусков плоти. В свою же очередь, Юрич за мгновение сократил их число до 500. Мудзан обладал регенерацией, позволяющей Ему за считанные секунды отрасти себе новые конечности, да хоть голову. А вот от ран Юричи клетки Мудзана регенерировались сотни лет. Соперник Юричи, то есть Тандера, недолго был демоном, но за пару глав успел много чего показать. Будучи демоном, он победил солнце и стал идеальным существом. К тому же он унаследовал силу Мудзана и его волю с памятью. Став демоном, Тандера в Миг восстановил лишенную руку, а его метка стала больше, хотя непонятно, дает ли она физическую прибавку. До того, как стал демоном, Тандера благодаря метке мог лицезреть прозрачный мир. Королем демонов он был только пару глав. Из этого он показал две техники. Когда друзья пытались достучаться до него, Тандера издал мощный рев, от которого все отлетели, а земля сотряслась. Затем из его спины отросли щупальцы в виде позвонков. Вторая техника непонятна. Он создал энергетический шар, мощь этого шара весьма велика и разрушительна. Напоминала Наруто, когда использовал чакру хостова Только вот скорость Тамиока не превысил, ибо Тамиок умудрялся с. Потеря крови уклоняться и отбивать атаки. Самека не знал, что предпринять, поскольку на танджере клинки ничили не действовали. Разместим наших соперников в какой-нибудь купол. К примеру, на идеальном клубе занимая 7 смертных грехов. В таком случае победит Юриичи, только вот победит, но в конце концов в битве выживет король демонов. Если Танзерейв прям поглотил всю силу Мудзана, возможно у него будет достаточно энергии для Регена. Клинок Ничири не будет действовать на него, однако Юриичи не мешает разрубить его пополам сколько угодно раз, так как он превозмогает его по многим параметрам. Также есть вероятность, что плоть Танзера будет гореть, ведь алый клинок это сильно нагретая катана. Вот если взять сравнение, без каких-либо куполов, то шансы у Юриичи возрастают. Юриичи смог бы найти какой-нибудь способ полного уничтожения Танджера. По итогу можно сказать, что Юриичи будет сильнее, но слабее в том плане, что он человек и может умереть от нехватки вносливости. Да и неизвестно, насколько хватит самого Танджера, сколько в нем силы. Будь подольше демоном, если ел бы человеческую плоть, исход был бы иначе. На этой ноте я заканчиваю, пишите комментарии, кто по вашему мнению сильнее. А у меня все. всем пока.